Три слова, которые должен повторять человек каждое утро. Это три слова, которые звучат так. Я все смогу. Я хочу вам сказать. Ваши три слова, я все смогу, могут настолько сломать вас и вашу жизнь, что вы не будете знать, куда вам детство. Дело в том, что почему этого не стоит делать и что нужно произносить произносите вместо этого слова которые звучат так если это кто-то сделал из людей я тоже смогу это сделать дело в том что бежать за вторым бежать за первым во время бега легче чем бежать первым первому тяжелее для него это тяжелый труд и обычно первыми становятся только те кто длительное время бежал за вторым за третьим за четвертым это такая сумма